Новое оформление дилерских центров, новый дизайнерский язык, новое позиционирование. Марке Infinity давно требовалось радикальное обновление, и она его наконец получит. Фактически речь идет о полной перезагрузке премиального японского бренда, которая поручена главе Infinity по имени Каргару, назначенному на этот пост два года назад. О том, что уже сделано и что предстоит, Каргар рассказал в интервью американскому изданию Automotive News. У компании сейчас прочный фундамент, и мы готовы расти. Мы вырастем в этом году и будем продолжать ежегодно улучшать свои показатели. Конкретных планов по росту продаж, разумеется, Infiniti не разглашает. Но полностью обновленный бренд публике представят в начале 2023 года. Центральным событием станет премьера внедорожника Infiniti QX80, нынешнюю генерацию которого выпускают с 2010 года с бензиновым мотором V8. Приемник будет первой моделью Infiniti в свежей стилистике. Концепт-кар x 80 Monograph, который сформирует впечатление о будущем флагмане, должен появиться до конца фискального года, который по японской традиции заканчивается в марте. Серийная же машина выйдет в конце 2023 года либо уже в 24, причем новый QX80 постараются обособить от других крупных автомобилей концерна Nissan Armada и Патрола, А конкуренты известны заранее: это Cadillac Escalade, Lexus LX и Range Rover. Вообще, план преображения Infinity включает значительные перемены во всем модельном ряду. Например, серьезно обновится кроссовер QX50. Это начало масштабной трансформации, которая включает три этапа. Первый начался в марте 2020 года и был призван стабилизировать финансовые показатели. Сейчас идет второй этап, в рамках которого компания должна радикально обновиться и выйти на новые рынки. Справиться с этими задачами планируют в течение четырех лет. Третий этап начнется в апреле 2026 года. К тому моменту компания планирует запустить в производство линейку электромобилей и освоиться в новых для себя нишах. Кроме того, к 2030 году большую часть прибыли компании должны приносить именно модели на электротяге. Первым электрическим Infinity станет седан, который представит публике через три года. Он придет на смену Q50. Сейчас это единственная четырехдверная модель марки. А позже у Infinity появится и первый электрокроссовер.